Надо было спиртом еще помазать и попку в волосинок забыла. Весь ваш самоизоляционный период. период самый попку. Лимон попку. Здравствуйте, уважаемые. Как думаете, что сейчас мы будем вам готовить из вот этих вот ингредиентов? Здесь у меня здоровенный корень имбиря такую здоровенные как моего нового сегодняшнего режиссера, а вот здесь розмарин и 5 зубов чеснока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Ну а мы поехали. Один лимон, э, специи, специи сухие, приступим. Нам нужно подготовиться максимально. Мы сейчас сделаем прям божественную начиночку. Мы сейчас вот это вот все для раскрытия вкусов прям чутенько-чутенько в мисочке поднадавим мы не будем перетирать это в блендере или как-то еще давить мы просто помнем когда все вещества полезные яркие сочные от имбиря сочтутся с перцем приятнейший вкус чеснока это будет просто божественно мы просто им дадим раскрыться вот, вот, уже гораздо ярче пошел аромат. Пока достаточно. Сейчас используем немного специй сухих. Это кумин, он же зира. Я думаю, будет божественно. Я думаю, будет фантастически совсем немного. Продолжим немного давления. Немного давления, чтобы пошел аромат. Они все раскроют друг друга. Это будет совершенно фантастически. Совершенно божественно. Аромат, аромат пошел, пошел, пошла раскрываться зира. Этот лимон мы подержали в кипящей воде ровно одну минуту, чтобы он лучше раскрылся. И сейчас, чтобы все его вкусы вышли, мы сделаем на нем небольшие проколы. Наш главный ингредиент. И теперь, перед тем как нам отправить нашу курицу на наше супер необычное приготовление, нам нужно ее немножко подготовить. Ну, в общем, и теперь наш, нашу курицу, перед тем, как отправить в духовочку, нам нужно ее подготовить в две стадии. Первая, мы сейчас ее напитаем ароматами, натрем со всех сторон нашей подготовленной смесью из зиры, розмарина, чиви, чеснока и имбиря. Начнем. Снаружи, изнутри. Внутрь побольше. И теперь продолжим все, что рассыпалось, добавлять уже со смесью копченой паприки. Куркума для цвета. Просто цвет. Она не даст никакого особого аромата, но цвет будет потрясающий, божественный. Теперь это все растираем. Так. И теперь ей в попку вставим внутрь. И теперь отправляем ей лимон в попку. Теперь, когда уже наша Курочка натерта перчиком, когда мои ладоши уже абсолютно засороты, самое время получить перчаточки. Пора нам сделать это максимально гигиеничным. Теперь мы берем соль. Морская соль, производитель Мариман. Делаем сначала подушку. И теперь отправляем на эту подушку нашу тушку. Чувак, это рыбчик. И всей остальной пачкой килограммовой засыпаем ее. Чуть-чуть подправим. И по бокам выложим наш гарнир. Гарниром будет картофель. Картофель нарезаем пополам и сверху кладем кусочки сала. И чтобы было максимально. Офигенно. Остатки нашей смеси тоже на картошечку. Ну что ж, а теперь самое время отправить это в духовку. Теперь в разогретую до 224 градусов духовку мы отправляем на часок курочку. Курица и картошка пусть отдыхают. Пошла, шара! Вот так вот у нас получилась курица в таком вот мощном э -э, саркофаге по картошечка, сальция подплавилась, оно все разваливается, теперь мы это накроем все по частям и продегустируем, ребят, мы ну, короче курочку, курочку то нашу достали, первым делом нам стоит отведать картошечку, вторым делом отведаем курочку, лишняя соль вся отвалилась, она кристаллизовалась, давайте сейчас попробуем, потрясающе, внутри прям максимально пропеченная корочка хрустящая все равно есть она хрустящая и на топчик знаете что напоминает вот эти те же самые куры гриль из нулевых которые по всему питеру во всех шавухах и во всех курогриль. гриль только это другой уровень я прокачивал эту курочку этот рецепт есть имбирь имбирь пошел немножечко зергенькая зир... ноточка и, и пот и, потре... и потрясающий давший аромат лимон да это все э -э это все это даже бесечка беленькая Да можно нет нет даже лизнуть единственное что не продегустировано из этого всего комплексного блюда это картофан по-украински на нем сверху потопленное сало соль из сала э -э соль из Курочки перешла на картошечку. Офигенно, офигенно, божественно, нежнейшая, без какого бы то ни было усилия. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Это прям от, от Бога. Бог создал две прекрасных вещи: проституцию и Бог создал две прекрасные руку, вещи. Я Поможет, я как поговорим? Э, к сожалению, с образованием повара, хочу сказать, что это не дайбись, это труд. Бог создал три прекрасные вещи, проституцию, правую, а их получается уже три. Бог создал три прекрасные вещи. Проституцию, правую руку. Но если вы левша, то естественно ставьте лайк этому видео левой рукой. И естественно курочку под солью. Пишите мне в инстаграме, я в директе дам вам неправильный мед, как повар. К сожалению, с образованием повара, Хочу тебе сказать, что это не добись, это труд. Ну а теперь в кадре появится большой продолговатый предмет. Но это не точно. Это, браво, мамка тебе зателла, блядь? Есть. Есть кост. Ставь лайк, если у тебя есть мамка. Если у тебя есть мамка, которая за тебя нахуй все делает. А если нет, то ставь два лайка.